Всем привет, это канал вод Stream, и сегодня я хотел поговорить о АЗ-111-1ГФТ. Это танк 8 уровня ветки Китая. Как мы все знаем, 8 уровень техник очень популярен и обсуждаем в игре. Так что посмотрим, насколько годный аппарат вышел в 1. Ибо 9 и 10 мне лично очень понравились. Хотя ладно, не буду скрывать, 8 уровень требует АПА. Лично мне данный танк не понравился, я считаю его одной из худших машин ветки. Ну, начнем с плюсов и минусов. К я бы отнес отличные бронепробития с хорошей альфой, неплохой обзор как для ПТ, хорошие УГНы и хорошая максимальная скорость назад, именно назад. А к минусам я бы отнес низкую скорость вперед, максималка наша очень маленькая, к сожалению плохая броня, большие габариты у нас стали, низкая скорость поворота на месте и маловато будет ХП по моему личному мнению. ВГ вообще говорит, что данная ПТ опасно как при стрельбе с дистанции, так и в клинче, но я с ними не согласен. Поиграв на этом танке, я пришел к выводу, что данная ПТ максимум неплохая на расстоянии и просто противопоказана в клинче. Одну из главных вещей у ПТ это орудие, как мы знаем. и к достоинство орудия я бы отнес неплохую альфу в 560 у данной ПТ. Это, конечно, не максимальный урон, но и не минимальный среди ПТ. Я бы сказал выше среднего среди ПТ же. Если честно, я вообще люблю играть от альфы, и этот показатель у ПТ мне очень нравится. Одно из главных вещей у ПТ это орудие, как ну большинство, в большинстве танков. И к достоинствам этого орудия я бы отнес неплохую альфу в 560. Это конечно не максимальный урон в 750, но и не минимальный среди ПТ. Я бы сказал выше среднего среди ПТ 8 уровня. Если честно, я вообще люблю играть от альфы, и этот показатель у этой ПТшки меня лично радует. Даже в копилку плюсов падает отличный бронеприбитие в 271 мм, а клаток вообще там 340 Вот что мне нравится реально ветки ПТ Китая это их пробой, ну и как следствие не сильная голдозависимость. У ГН в 6 градусов это в принципе нормально, не идеально, но приемлемо. У ГН в 12 градусов это вообще отлично, ведь нашу стабилизацию нельзя назвать хорошей и малейшее движение танком дает это сразу понять. Кстати, радует, что разброс у нас хоть сносный 0.35 со сведением в 2.7 секунды, что тоже, кстати, приемлемо для ствола, по крайней мере, с такой альфой. Хотелось бы, конечно, получше, но я думаю, параметр, в принципе, адекватный для такого урона. Так что перед тем, как выстрелить, придется все-таки дождаться полного сведения, иначе не избежать обидного промаха. С Перезаряд, кстати, в 13.4 секунды наш ДПМ равен 2.500, что является показателем средним. Для всех ПТ 8 уровня. Конечно, это в стоковом состоянии при стопроцентном экипаже, но при всех плюшках показатель может вырасти за 3000. Что, в принципе, нормально. Кстати, игра с данным орудием оставляет такие, по большей части, положительные чувства. Про сток орудия я вообще не буду ничего говорить и упоминать, ибо катать с ними неинтересно, и в разряд альтернативных я бы их не отнес. Так что, чем быстрее вы пройдете данное орудие, тем лучше. С орудием еще можно катать на этой ПТ. А с 8 уровня у нас наконец-то начинается появляться броня, ведь до этого эта ветка ПТ таким не отличалась, но как говорил выше, броня тут есть, но как бы ее и нету. В общем, я бы на броню сильно не рассчитывал. Хоть данная ПТ и позиционируется как бронированная, но по ощущениям это далеко не так. И подобие брони можно почувствовать только при стрельбе, по вам с большого расстояния, и то благодаря падению бронепробития. Хотя девяток и десяток я бы этого даже не ждал. Как по мне, не надо, по крайней мере, нам накинуть хотя бы немного хп, ну там 100, 150, ибо этот показатель у нас в просадке составит всего лишь 1000, и это маловато в сравнении с другими ПТ. как конечно, хотели найти баланс между бронью и хп, но, как по мне, это им не совсем удалось. Потому что вот бывает, что вам оставляет там, ну было бы тебе 1100 хп или 1150, у тебя хотя бы там 50 или 100 хп осталось, а эту 1000 ну просто разматывает на раз-два. По крайней мере, я считаю, что здесь надо что-то одно потянуть. Либо броню, либо хп. Хотя радует, что мы не получаем фул дамаг от фугасов. Это просто реально не может не радовать. Нет, конечно, не пробитие у нас бывает, ведь в лоб лобовой проекции у нас 180 мм. Но, эти, но это не те цифры, на которые, по крайней мере, я рассчитывал. Если на одноклассников мы прием более-менее уверенно, то перед тем, как лис на 10-й и 9-й я бы уже подумал. Хотя кого я обманываю, даже на 8 уровень переть не стоит только в безвыходной ситуации. то, что запомните главное, вся наша сила это в третьей линии, кустовой линии и не более того. Кстати, борта 80 мм, картон, брони нет, на этом про борта все. Если вы рассчитываете на игру на дистанцию, то это верный вывод из всего вышесказанного, ведь наша маскировка хороша и почти лучшая среди всех ПТ. Правда, с ростом брони у нас растут и размеры, что в совокупности с плохой броней влияет на нашу выживаемость. Но показатель маскировки немного скрашит этот недостаток. Когда выстрел, так, кстати, и после него маскировочка хорошая. Обзор в 370 метров, не максимальный, но выше среднего, и это good. А если нам еще поставить массеть и трубы, то жизнь наша явно наладится, но эти два модуля я бы не ставил одновременно и чуть позже я скажу почему. А напоследок давайте посмотрим на нашу подвижность, которая составляет 35 км вперед и 18 км назад. Да-да, мы теряем свою скорость и получаем псевдоброню. Мы становимся более медлительными по меркам 8 уровня, Раду хотя бы скорость 18 км назад. Это дает нам больше шансов скрыть нашу тушку после выстрела или засвета и сохранить те крупицы хп, что у нас есть скорость поворота на месте также не вызывает радости. Всего 26 градусов в секунду – это маловато и закрутить нас будет, в принципе, даже очень легко. Я сделал мнение по данной ПТ и посмотрел, послушал то, что говорят другие игроки, и сделал вывод, что данная ПТ-шка является неоднозначной. Одним она нравится, а другим категорически нет. Кстати, последний гораздо больше. И, кстати, есть те, кто сомневается, к какому числу игроков себя отнести, но таких людей относительно мало. Как вы поняли, WZ-1191GFT мне не нравится, и даже альфа для меня не сильно спасает данное положение. Эту ПТ надо катать с улучшенным рационом, дабы компенсировать ряд недостатков, что кстати тоже бьет по карману. На ней лучше всего играть на третьей линии, ну или максимум на второй линии, но когда действительно просто приперет, или там надо шотного добрать, но не более того, первая линия просто противопоказана однозначно. После 6 7 уровня я был немного разочарован, ибо до 8, -8 уровня я с комфортом качал данную ветку. Но остановившись на восьмом уровне понял, что все-таки кактус один есть. Одна радость есть, что на девятом и десятом уровне меня ждет хорошие ПТ. Кстати о них я говорил в видео, можете зайти посмотреть на канале. По поводу оборудования, тут ну, не все так просто, как всегда. Ну конечно есть танки, с которыми просто, но лично для данной ПТ я бы порекомендовал досылатель, усиленные приводы наводки и стереотрубу. Нет, конечно, можно один модуль заменить на ту же маскировочную сеть или вентиляцию, но лично я катаю с усиленными бедом на водке до и и стереотрубой. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если у вас есть мнение, можете выразить его под видео, мне будет очень интересно. Хороший, нехороший гайд, а также как лично вам понравилось данное ПТ. С вами был вот Девострим, и я не глядом. Пока.